Приветствую, на связи Мария наловина. В этом видео я вам расскажу про три типа фрилансеров, которые существуют в мире. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной и смотрите это видео до конца. Итак, разбираем три типа фрилансеров, которые существуют в мире. Фрилансер номер один – это человек, который э, очень много работает, у него очень плотный график, много заказчиков, много заказов и очень мало времени. Конечно, существуют как плюсы, так и минусы такой работы. Э, к минусам можно отнести то, что э, у вас просто не будет времени на свои какие-то личные дела, на своих детей, семью, может быть, путешествия, на что-то, что вам нравится. Э, к плюсам можно отнести то, что у вас всегда будут заказы и всегда будут соответственные деньги фрилансер номер два это человек который э, воспринимает фриланс как подработку то есть это человек который работает время от времени например это мамочка которая подрабатывает либо это человек который занимается на основной своей какой-то работе и фриланс это дополнительный вид заработка такой фрилансер э, выделяет немного времени для работы, у него немного заказчиков, ну и соответственно немного денег. Какие плюсы минусы? Минусы, соответственно немного денег и скорее всего нет выходов на хороших заказчиков, то есть нет выходов на крупных заказчиков, которые готовы платить большие суммы. К плюсам можно отнести то, что у этого человека есть время на свою семью, на путешествия, на какие-то хобби и так далее. Вопрос в другом позволяет ли заработная плата этого фрилансера делать все то, что а, хочется делать в свободное время. И, конечно же, я вам обещала рассказать про три типа фрилансеров. Третий тип фрилансеров – это а, такой уникум, который умудряется делать и то, и другое. Это тот тип фрилансеров, которых мы обучаем став онлайн. Это люди, которые работают в свое эффективное время, у них всегда есть заказчики, это те люди, которые умеют найти себе заказчиков и всегда понимают, как можно выйти на более высокий уровень. Это люди, которые хорошо зарабатывают и при этом могут уделять время на свою семью, на свои хобби, на себя, на путешествия и так далее. Среди наших выпускников, учеников, даже среди Наших, э, наших сотрудников нашей команды есть много людей которые путешествуют которые э, занимаются с детьми и также очень эффективно работают. кстати я скоро вам э, покажу на нашем канале э, наших сотрудников некоторых мы будем э, записывать совместные видео поэтому вы скоро сможете с ними познакомиться теперь напишите в комментариях каким из этих видов фрилансеров вы сейчас являетесь или хотите стать и почему почему вас привлекает тот или иной вид как бы вы хотели работать обязательно напишите в комментариях прямо под этим видео а если вы хотите узнать как стать фрилансером номер три то я вам советую подписаться на наши бесплатные уроки которые вы можете увидеть вот здесь в бесплатных уроках мы даем очень много полезной информации, которая касается как раз фрилансеров третьего типа. Поэтому, если вам это интересно, то обязательно подписывайтесь. Вот здесь сбоку вы увидите баннер. Итак, пишите комментарии, каким из трех видов фрилансеров вы хотели бы стать. А в следующем видео я расскажу вам просто огромную ошибку фрилансеров, которые допускают практически все новички. Если вы не будете допускать эту ошибку, то вы сэкономите себе очень много времени и денег. Поэтому, если вы не хотите пропустить это видео, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте «Мне нравится». А прямо здесь вы можете включить следующее видео, где я рассказываю, как сменить образ мышления и стать успешным человеком. Интересно? Кликайте прямо сюда. Увидимся с вами в следующем видео на Связь была Марьяна Лобина. Пока.